Свет, камера. Так, вроде все пишет. Ну тогда, здорово, мужские мужчины. Набрли на киноматериал про Галил, а и красавчики. Естественно, кто меня мега давно смотрит, знают, в чем прикол дэс да, такого формата. Поэтому объясню для людей, которые первый раз наткнулись на такую движуху. Смотри, значит, к сожалению, нам Галил не добавили. Но я беру пушки, которые в игре есть, и максимально внешне их подгоняю под... Тот или иной образец. Согласен, на лицо, но давай ты сначала до конца глянешь, а там уже решишь, какую кулачеву ставить, окей? Так, теперь обращаюсь к своим брата-братьям. Мужики, попробуйте отгадать, что за пушка сегодня на обзоре. Черканите в комментариях, а я пока мега-крутое объявление сделаю. Вы только гляньте, какая красотища. Спасибо большое Антохи из потрясающего города Рязань, который заказал на себя и на своих товарах мою фирменную мерчушечку. Благодарю тебя за поддержку и жму руку тебе и твоим друзьям. Кстати, если кто-то тоже надумает заказать брата-братские футболеры, то чекайте ссылки в описании и пишите мне в личку. Так, а сейчас, я думаю, вы уже написали свои варианты оружия, поэтому сегодня Галилом у нас выступает КН-мать-его-44. «Галил» — это израильский автомат на основе финского автомата «Валмет РК-62», в свою очередь являющимся вариантом автомата «Калашникова». И, кстати, мужики, если наш КН в стандартном виде не очень похож на «Галил», то вы только гляньте, как он похож на «Валмет РК-62». Интересно, не правда ли? Значит, спасибо кастомизации за то, что внешне можно оформить «Валынку», и вот что у меня получилось. Как мне показалось, Казалось, именно в таком исполнении модулей КН больше всего походит на Галил. Единственный минус и самое основное это конечно же сборка. Хорошо конечно, что он внешне похож, поиграть можно, но я бы не рекомендовал брать эту сборочку и вот почему. Когда-то КН-44 был в почете и с ним играли абсолютно все в рейтинге, у него хороший урон с подвижностью и неплохой контроль был. Надолго тогда он засел в рейтинге, но у нас игра движется, что-то добавляется, что-то улучшается и как-то тихо, я бы даже сказал незаметно, КН-44 пропал из рейтинга. Когда я начал готовиться к записи данного киноматериала, первым делом я прочекал волынку на полигоне и потом уже в рейтинге. И мне не понравилось ее поведение в бою. Но это, как я потом убедился, было только из-за некорректной сборки. Если говорить объективно, то сейчас КН-44 это не самая сильная волына в сезоне. Самые сильные пушки ты можешь глянуть вот по этой подсказочке сверху. кн сейчас как твердый четверочник неплохо но и не само совершенство. У него изначально неплохое время входа в режим прицеливания, и вот от этого я начал отталкиваться, продумывая сборку на него. Пока я продумывал сборку, я залетел на киноканал Мышк, на котором, к моему удивлению, тоже был киноматериал про Галил Мотиву в нашей колдушечке. И причем у этого батя сборочка на Галил будет поиграбельнее. Там еще и других оружий полно, но самое главное, то что у этого мужчины прямо сейчас начался конкурс, с потрясающими подгонами, поэтому тут определенно нужно сделать летс гоу по ссылочке в описании. А теперь, мужики, ловите пресет модулей на KN-44. Не наш, э, так называемый, Галил, а именно на kn Так как у него неплохой изначальный ADS, то мой выбор пал на обвесы контроля и увеличение ренжи. Только один модуль на ADS у меня в виде тактического лазера, остальное на контроль и точность. И знаете, юзанув такую комплектацию, мне показалось, что тот КН, с которым я играл и который каждый из нас помнит, вернулся бесспорно сейчас будет трудно перестреливать скар Миротворец или реай 10 на дистанции потому что эти волыны хороши и сейчас имеют широкую популярность в рейтинге к тому же вот еще какой приколдес у нас есть мега хреновых штурмовок у нас нет с помощью кастомизации можно накрутить волыну до приличных показателей главное уметь ей пользоваться есть конечно у нас такой элемент что в каждом сезоне им будет то или иное оружие на самом деле это просто популярность выбора. Помимо самих опекаемых пушек, у нас в инвентаре есть оружие с хорошим потенциалом. И они зачастую непопулярны. Из штурмовок, лично я люблю играть с БК-57, который пылился в арсенале и ждал своего часа. И, как показала практика, это очень мощный инструмент огорчения вражины. Поэтому, мужики, тут нужно глядеть в оба и присматриваться не только к самым популярным пушкам, но и к оружиям, пылящимся в арсенале. Брата-брат, брат, черкани мне сейчас в комментариях, какая непопулярная пушка, на твой взгляд, сейчас очень хорошо себя показывает в рейтинге. И не забывай чекать комменты брата-братьев и лукосить их понравившиеся варианты. Давай даже так сделаем. Самый залайканный комментарий с пушкой я чекну и приму правильные меры. Так что давай жги, а я ставлю рандомные комментарии. А за ними топовые. Круто-классно, что каждый стрим нас все больше и больше балдеет в прямом эфире. И мы ставим рекорды по кулачищем. Большое спасибо вот этим брата-братьям, что оформили спонсорки прямо на стриме. И благодарочка. Отдельно выражается вот этим мужикам за то, что дополнительно меня поддержали. Абсолютно Всем брата братья находившимся на стриме, я хочу сказать величайшее спасибо. Если, конечно, так можно сказать. Круто, что вы создаете такую ламповую атмосферу. Как будто мы с вами просто на кухне сидим и говорим по душам, как у кого прошел день. Кстати, в чат-канале Саундтрек, где брата-братья скидывают свои трекичи, чтобы я их сыграл в финале киноленты, я нашел отличный вариант, который предложил вот этот отец. И сейчас вы его услышите. Надеюсь, вы угадаете. Погнали! Обычно в рейд залетаю Там встречу игроков, мужицких мужиков Меня узнают, привет отправляют Я вам напишу и дальше полечу Глубастер делает для вас, брата, братья Я лишь тебя спрошу, как ты сейчас мой друг как ты сейчас, брат брат нормально все у тебя? Давай, не болей там. Кайфуй по-настоящему, и всегда вообще делай красиво, йоу. Эй, я так люблю колду, балдежную игру. И как обычно, в рейд залетаю. Там встречу игроков, мужеских мужиков. Меня узнают. Привет, отправляют. Я так люблю колду, балдежную игру как обычно, в рейд залетаю Там встречу игроков, мужицких мужиков Эй. Привет отправляют О. Like a monster. Я так люблю колду, балдежную игру И как обычно в рейд залетаю там встречу игроков, мужицких мужиков Меня узнают, привет отправляют Я вам напишу и дальше полечу Блокбастер делает для вас, брата, братья Я лишь тебя спрошу, как ты сейчас мой друг Лак еще же шибанул. а теперь объявление только для истинных брата-братьев, которые досматривают мои фильмы до титров. В общем, близок день, когда нас будет 30к, мать его, в этом кинотеатре. Поэтому нужно же это как-то отметить. Вот и я подумал лупануть конкурс не в ютубе, а в моем дискорд-сервере. Скорее всего, я разыграю три боевых пропуска и две бомбические футболки. Так что обязательно чекай ссылки в описании и взлетай ко мне на сервак где и будет происходить весь этот движо-движ. Так что так, спасибо тебе, мужик. Увидимся.